Большевизм, да, копейное течение. Это течение, типанизирующее э, стремление к большему. Да, то есть большевизм. Под звуки заводов. Флекси как ежи! Подзвуки заводов! Отрывайся как ежи! Подзвуки заводов! Флекси как ежи! Подзвуки заводов! Налево делаешь все правильно, если ты девочка, а мы идем направо, сколько-сколько еще нужно, до всем вам. Начинаю крутой просвет. Если твой герой пол полбот, значит, получай уйбот. Если твой герой пик-вонью, слушай внимательно, что я говорю. Москва, Кеснодар, Уалум, Кумири, тогда всех стран, let's go! Все готовы! Флексить, какие же! Поторваться, какие же! Флексить, какие же! Отрываться как ежи леваки наседают, буря ближе и ближе по у страны у Китая вся элита в Париже, пока великаны строят Йотунгейм, Китай мне лавы ебаный, но он на для меня как вода по гусы, Не все знаю. Я же добрый, наивен, Москва, Краснодар, Пуа, Лумпу, Мирит Миритакан, всех стран Летс go, Шенда Флексить как ежи, отрываться как ежи, флексить как ежи. Отрываться как ежи, флексить как же как ежи, флексить как ежи, отрываться как ежи. Не, если yeah. это метамодерн, <Natalie>